Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Сегодня воскресенье, немножко я перенес время, 15 часов, и мы с вами в прямом эфире, я профессор Пучков. Тема нашего прямого эфира, как всегда, это ответы на ваши вопросы, которые вы можете сегодня задавать. Они касаются хирургического лечения различных заболеваний, органов брюшной полости, малого танца. Речь будет идти о миоме матки, о эндометриозе, о генитальном пролапсе, Кистых и образованиях хищников, внутриматочной патологии, грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы, охлазия, кардии, обхуидных образований, селезенки, печени, желчно-каменной болезни, вентральных грыж, паховых грыж. Поэтому совершенно всякие обширные вопросы по гинекологии, урологии, хирургии, онкологии можете задавать, как всегда, потому что этими специальностями я всеми занимаюсь. У меня 5 специальностей, и я провожу оперативное вмешательство по этим специальностям. Я очень рад общаться с вами. Вот, у нас долгий был. Перерыв. У меня, вы знаете, что я ездил на конгрессы, как раз они попадали на выходные дни, вот это было и в Дубае, и в, в где мы выступали и делали совместно очень хорошие доклады по хирургическому лечению различных форм инвазивных эндометриоза. И мне хотелось бы как раз в пользу случаем пару слов сказать об этом, что очень хорошо сместились акценты в сторону лечения эндометриоза у как раз профессионалов. И если раньше гинекологические конгрессы были заполнены, Следующим образом, да, что эндометриозу посвящалось, например, полдня, а секции в одном зале, то так сказать, эти конгрессы два, а все три дня так сказать, в одном и в двух залах были вопросы хирургического лечения эндометриоза, потому что патология эта нарастает, а, так сказать, каждая буквально там, четвертая женщина страдает этим заболеванием, и я вижу, что во время оперативных вмешательств, которые я провожу даже по поводу миомы матки, почти у каждой пациентки мы находим те или иные формы эндометриоза, которые не ставились ранее, да, и во время оперативной одновременно устраняют, так сказать, эту проблему, убирают эти очаги. Поэтому проблема актуальна, вот, и ей надо активно заниматься, это мультидисциплинарная проблемы, потому что поражается и мочевые пути, и, так сказать, половые органы, и кишечник, вот, различные его отделы, и мочеточники, да, так сказать, здесь Должен работать специалист, который сразу может скоррегировать все проблемы, которые у нас находятся в брюшной полости вот, и, так сказать, половых органов. И, или должна быть собрана специально хорошая бригада, включающая уролога, проктолога, общего хирурга, гинеколога, который сразу во время лапароскопии можно все это ликвидировать. Да, так сказать, нужно об этом помнить. Вот, я очень рад, что вы уже все присоединяется, я тоже вам сейчас буду махать ручкой, я смотрю, уже начинают появляться первые вопросы, это очень хорошо, я напомню, если кто-то первый раз, так сказать, я профессор Кучков Константин Викторович, работаю в Швейцарской университетской клинике в Москве, прием веду в Москве, оперирую в основном в Москве, вот, к сожалению, сейчас, так из-за всей ситуации мировой выезды за границу, они затруднены, да, и, так сказать, у меня сейчас оперативное вмешательство в основном это в Москве, Писаться можно по телефону 8. 985 222 1087 985 222 1087 это моя помощница Ольга она всегда запишет вас проконсультирует если какие-то нужны технические детали а по болезням вы можете мне напрямую писать вконтакт или в инстаграм вот или на мой личный электронный адрес пучков кв собака mail пучков кв собака mail вот я всегда вам отвечу я в соцсетях и по электронке отвечаю сам если вдруг чуть-чуть запаздываю на день-два, не обижайтесь, не надо сразу через два часа мне писать надутое губами письмо о том, что я вам написал, а вы мне не ответили, а в интернете я прочитал, что вы даете ответы, зачем же тогда писать, что вы ответы вы даете и прочее, прочее, ну такой, знаете, детский сад обиженный, маленький, мне хотелось бы, конечно, чтобы вы понимали, что я работаю все-таки хирургом, не блогером, поэтому телефон у меня не 24 часа в сутки, я не могу немедленно давать ответы, я оперирую пациентов, у меня есть очень консультации, огромное количество большой работы, но все свое свободное время я посвящаю вам и отвечаю на ваши письма. Ну, Я думаю, что нам можно уже приступить непосредственно к ответам. Я сейчас помашу ручкой, начинаю в Инстаграме всем, кто присоединились к нам. Еще раз напоминаю, Швейцарская университетская клиника, город Москва. Так, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, длительный прием гормональных контрацептив может вызвать регресс очагов эндометриоза и остановить рост миома? К сожалению, нет. Нет никаких методик и никаких пока лекарств. Сейчас вот разрабатывается на уровне генной инженерии как раз невозможности победить эндометриоз медикаментозно, пока никаких четких в этом плане нет лекарств конкретных, да, но направление научное в этом плане ведется. Вот. Гормоны не помогают, могут в данной ситуации снять болевой синдром, уменьшить его, уменьшить клинические проявления. Даже органисты, которые вызывают так сказать, искусственный климакс там, на 3-6 месяцев. А, так как эндометриоидная ткань никуда не исчезает под действием гормонов, то же самое можно сравнить, это же ваша собственная слизистая, которая находится в полости матки. Вы гормоны отменяете, месячные опять идут. Да? То есть эндометриоидная ткань то же самое ведет себя так же. Гормоны отменили, опять эндометриоз начинает расти. Поэтому на время приема гормонов клиника может уменьшиться, симптоматика уйти, но эндометриоз не вылечивается. То же самое с миомами. Да, сказать, может чуть-чуть затормозиться рост, может, особенно если мы говорим о контрацептивах, да, но в данной ситуации, чтобы это 100% стабилизировалось или каким-то образом регресс наступил, вот, это произойти не может, к сожалению. Да. 37 лет, 2 интермуральные миомы, 1,5 см, 3 см по задней стенке. Можно ли планировать беременность? И нужно ли удалять. Значит, если эти миомы субсирозные и не деформируют полость матки, то по большому счету можно попробовать, да, таскать. Не должны никаким образом они влиять на беременность. Если они располагаются непосредственно около полости матки или не дай бог чуть-чуть ее деформирует, то здесь, таскать, две проблемы. Первое, если плодное яйцо прикрепится к этому месту, вот то будет выкидыш, потому что не будет хватать питания, а, таскать плодному яйцу, да, или а, если эти миомы обе располагаются близко к полости матки, они могут не дать во время беременности расшириться этой полости, да, и опять же будет выкидыш. Вот, если они располагаются снаружи матки, то при таких размерах можно планировать беременность беременности, по большому счету не должно быть никаких в данной ситуации проблем. Двигаемся дальше, машу всем ручкой. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, после недлительного приема КОК намертво сбился цикл? Врачи говорят, что КОК не виноват, они не имеют такого влияния, но тем не менее это так. Вам в данной ситуации надо сдать гормональный профиль. Вот. Лучше всего обратиться к гинекологу-эндокринологу, который занимается этой проблемой, не хирурги, то есть я хирург. Вот сдать гормональный профиль, сделать УЗИ, может быть, сделать гистроскопию, взять биопсию с иммуногистохимией и ГХ да, из полости матки. То есть надо посмотреть, что со слизистой. Посмотреть, что со слизистой, и посмотреть, что с гормональным фоном. И в этой ситуации можно будет уже сделать вывод, в какую сторону двигаться вам и как эту ситуацию скорректировать. Да. Вот для вас же не самое главное, так сказать, определить, это лекарство ли, или не это лекарство вызвало эту проблему, да? что делать в данной ситуации дальше, то есть как исправить эту ситуацию. Поэтому обращайтесь к гинекологу-эндокринологу. Надо ли делать операцию по удалению матки с двумя крупными миомами после наступления климакса? Значит, если климакс наступил два месяца назад, то можно по большому счету удалить миомы и матку сохранить. Если прошел уже год-два-три, вот, то по большому счету не совсем разумно в климаксе сохранять матку. Речь идет об удалении только тела матки, можно оставить шейку, если проблем нет, не пересекать связочный аппарат, чтобы не было опущения и выпадения половых органов и не удалять яички, потому что даже во время климакса они тихонечку работают и в течение пяти лет выделяют так сказать, гормоны просто в более низком уровне, который не вызывает месячный да, в данной ситуации, но все равно они оказывают позитивное влияние на организм. И в этой ситуации, если мы удалим тело матки а с этими миомами, то есть мы ликвидируем проблему, вот, то а можно будет назначать ЗГТ, за заместительную гормональную терапию, потом без всяких проблем. Да. ЗГТ это ваши позитивные гормоны, такие же эстрогены, которые выделяют яичникам, которые будут влиять на кожу, глаза, на сухо-слизистые, да, они э, препятствуют всевозможным вегетативным реакциям в организме, да, чтобы не было приливов отливов у вас, чтобы не было остеопороза, опущения, и половых органов. Так вот, ЗГТ назначается при здоровой матке или, или при отсутствии проблемы. В данной ситуации с миомами матки никто вам во время климакса ЗГТ не назначит. В этом есть определенный, так сказать, ну, такой логичное да, в данной ситуации объяснение, сколько стоит у вас прием. Все вопросы по поводу приема оптимально позвонить моей помощнице Ольге 8 985-8985-222-1087, 8985, 222 1087 -10 она все детали вам расскажет очного, заочного, онлайн приема, сколько чего стоит, на какое время есть запись. Пожалуйста, планируйте, записывайтесь, проблем тут вообще никаких нет, она все очень быстро решит, без вопросов. Так, двигаюсь дальше по Инстаграму, машу всем ручкой. Так, скажите, пожалуйста, сколько времени ожидать операцию у вас с момента записи? Живу в другой стране, благодарю за ответы. Примерно длительность ожидания 10-14 дней. Все зависит от экстренности. Да? Бывают у нас и пациенты, которые приезжают, и мы их обследуем за один день. Если у меня появляется окно, вот, то я сразу его ставлю, и пациент может, не уезжая, условно говоря, получить эту хирургическую помощь. Но, как правило, это планируется заранее. Сказать, пациент пишет мне, вот, вы если живете в другой стране, вот, можете написать мне письмо на электронку, прикрепить все данные обследования, только надо, чтобы они были или на русском или на английском языке. Вот. Я посмотрю эти ваши обследования, дам ответ при. Примерно о чем идет речь, какая примерно будет стоимость, какой примерно вид оперативного вмешательства, чтобы у вас было какое-то понимание. И мы с вами вместе можем согласовать а, примерную дату вашего приезда. Да? А дальше уже, так сказать, мы двигаемся вперед, уточняем ее, вы приезжаете, дознаете анализ, если это нужно сделать, и через день-два я беру вас на оперативное вмешательство. Мы можем очень оперативно у себя обследовать. Все обследования, которые нужны для оперативного вмешательства, включая гастроколоноскопию, КТ, таскать грудной клетки, брюшную полости, всевозможные внутривенные исследования, рентгены, вся биохимия, ЭКГ, УЗИ и прочие кардиологи, все у нас есть, и это все можно сделать за один-за два дня, чтобы вы знали о том, что у нас можно провести обследование очень и очень быстро. Хроническая тазовая боль после проведения лапароскопии не выявили эндометриоз, но боль осталась. Может быть психосоматика, может быть и психосоматика, может и неправильно делая ревизию брюшной полости на выявление эндометриоза, потому что я много видел пациентов, у которых не использовали манипулятора маточно, не смотрели хорошо до гласового пространства, вот, может быть детально не исследовали, то есть есть там перфорационные небольшие отверстия в брюшине, я как раз видео показывал, так сказать, не один раз у себя на площадках поэтому по, по, по поводу, да, то есть как раз в это операционное отверстие нужно обязательно смотреть расширять его, там такая пещерка из брюшина, где сантиметровый может быть эндометриоидный очаг вполне реально, который как раз касается какого-то нервного корешка, вот, и вызывает, так сказать, болевой синдром. Особенно если у вас есть какие-то парастезии или лучше, или какая-то болевая чувствительность, усиления на внутренней поверхности, например, бедер, на половых кубах или на ягодицах, еще что-то где-то, то есть это говорит о том, что какая-то проблема есть. Но в принципе хроническая тазовая боль нужно проводить комплексное обследование, прежде всего поясницу, надо сделать МРТ поясничного отдела позвоночника, посмотреть на грыжи, на сдавление корешков. Надо обязательно исключить так называемый миофасциальный синдром, то есть это спазм мышц определенных в области. Таза малого, то есть ходить с хорошим мануальному терапевту, чтобы он посмотрел, есть у вас искривление т -т таза или нет. Если есть, то есть можно сделать коррекцию. Прежде всего, так сказать, исключить эндометриоз, да, так сказать, сделать МРТ малого таза с контрастом, сделать колоноскопию и обязательно сделать электрофизиологию тазовых нервов, электрофизиологию тазовых нервов. Нервов, так сказать, посмотреть, есть ли нейропотея или нет в данной ситуации этой зоны. Да? То есть это целый комплекс, может быть, болячек, которые вызывают болевой синдром, причем они могут присутствовать все, но в процентном отношении, так сказать, это может быть там 10% эндометриоз, там 20% ваша спина, там 15% миофасциальный синдром, они друг друга удерживают, усиливают и прочие все эти вещи, и поэтому по чуть-чуть надо разбираться с ними, не, не, за, не забывать обязательно уролога, да, потому что и проблемы как раз с мочевым пузырем входят в этот в комплекс. Поэтому потихонечку разбираем по подетально эту проблему и докапываемся до сути вашего болевого синдрома, который как раз непосредственно есть и беспокоит вас. Это не обязательно может быть один эндометриоз, это может быть проблем еще других много. Нужно ли делать операцию, если онкология, ремиссия 2 года, удалена матка с хищниками по поводу, так сказать, пролапса и камня в желчном пузыре? Конечно, можно в данной ситуации делать. Если у вас никаких данных за рецидив в данной ситуации нет, но по поводу ЖКБ, тем более, если есть клиническая картина, вообще противопоказаний никаких нет и надо это делать. Вот. Если у вас опущен купол влагалища после радикального оперативного вмешательства, прошло два года, и у вас на КТ грудной клетки, брюшной полости, малый таз вы сделали, никаких нет данных за рецидив, проблем вообще никаких нет, то в данной ситуации можно уже делать оперативное вмешательство по поводу генитального пролапса. Я этим занимаюсь, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я помогу вам, сделаю одновременно лапароскопически и операцию на желчном пузыре, вот, и операцию по поводу генитального параллапса. Так, двигаюсь дальше, машу ручкой. Все, кто к нам присоединились, присоединилось достаточно большое количество людей, участников. Как и я, вы тоже, наверное, соскучились. Поэтому двигаемся дальше. Мне 45 лет месячных, не было 2 месяца. Почему? Есть... Почему? Есть.. Миома. Ну, 45 лет может наступить климакс, в принципе, это обычные года. Сдайте гормональный фон, и вот и надо в данной ситуации посмотреть, что происходит с гормонами с вашими. Опять же, надо посмотреть, что происходит со слизистой матки. нет ли там каких-либо проблем. Тоже могут и обширные синехи в полости матки вызывать отсутствие месячных при нормальном уровне гормонального фона. Да, то есть вам просто нужно пройти обследование, начать надо с УЗИ. Вот, и, так сказать, сделать исследование гормонального фона. Скажите, пожалуйста, как ведут себя очаги эндометриоза во время менопаузы? Могут рубцеваться и уйти, могут не измениться, могут прогрессировать. Во время как раз в районе 50 лет, если есть ретроцервикальный эндометриоз, я наблюдал развитие рака из этого эндометриоидного очага. У меня есть 4 случая, 4 пациентки, которые я как раз оперировал по этому поводу, где был ретроцервикальный эндометриоз. Одной был 47, второй где-то 49, там 50-52 года. Вот так они как раз 4 пациентки были, которые длительное время страдали сказать, ретро-цервикальным эндометриозом, так как это эндометриоидная ткань, это такая же ткань, как ваша слизистая матки, то есть, как может развиться рак матки, так и вот рак в слизистой в этом эндометриоидном очаге тоже может развиться. Поэтому, если есть там приличный эндометриоидный очаг, вот, то лучше его прооперировать и убрать, даже несмотря на то, что наступил климакс. Так, двигаемся дальше. Машем ручкой всем... Кто присоединились к нам? Так. Отлично. Я ответил на все вопросы пока в Инстаграме. Перевожу, э, перехожу на ответы и вопросы в ВКонтакте. Двигаюсь в начало. Так. так, так, так, так. Константин Викторович, подскажите, высох. Э, э, я высох весь, но никто не находит. Помогите. Пожалуйста, ну надо здесь, это Иван пишет. Надо здесь делать, конечно, полноценное обследование. Речь, наверное, идет о похудении большом, да. Здесь надо делать полноценное обследование в основном в отношении онко поиска, да, гастроколоноскопии к этой грудной клетке, брюшной полости, малый таз, предстательный железу, так сказать, анализы крови и прочее, прочее, прочее, то есть, вот это надо все сдавать. Если там у вас все в норме, то есть, ну, может быть, копаться надо уже в голове, так сказать, и эти проблемы есть. Если все-таки какая-то причина для этого есть, и вот, она ну, в 90% случаев выявляется, значит, как-то неполноценно видимо посмотрели. То есть, верните к этому, вернитесь к этому вопросу еще раз. То есть, как правило, причина, то это можно выявить и найти. Так, дальше. А, даже вот из Владивостока привет передают. Я вот всегда боялся, что, например, в три часа делать прямой эфир. А вы, кстати, напишите мне, в какое время вообще удобнее прямой эфир делать. Страна у нас огромная, от Сахалина до Калининграда, часовых поясов 12, вот, и я так прикинул о том, что 12 часов это оптимальное время для проведения прямого эфира, да, чтобы и в Калининграде было хорошо, не рано утром еще, и во, и во Владивостоке еще там не глубокая ночь, видите, вот, даже несмотря на, на это, все равно как бы люди участвуют, мне очень приятно. Нужно, нужно ли удалять эндометриоидную кисту, если она не растет? Ксения пишет. Значит, смотрите, здесь все зависит от а, размера. Если это сантиметр полтора, то в данной ситуации можно за этой кистой понаблюдать. Но всегда нужно понимать о том, что любое образование кистозное или опухолевидное в яичнике, по большому счету, является потенциальным риском перерождения в рака, да, поэтому понятие понаблюдать, то есть, ну, это год, но ну, условно говоря, полтора, если вы собираетесь беременеть в данной ситуации, АМГ у вас хороший, то есть антимюлиров гормон, да, то можно ничего в данной ситуации не делать, чтобы, ну, не вызывать каких-то дополнительных, Проблем. Если беременность не предполагается, и киста эта находится у вас уже 2-3-4 года, то я все-таки рекомендую ее удалить, убрать, потому что риски перерождения в рак, они всегда все равно присутствуют и есть. Если киста 3-4 сантиметра в диаметре, то независимо от так сказать, желания беременеть или еще что-то, возраста или каких-то там длительностей наблюдения, это эту кисту надо оперировать. Она токсически влияет на фолликулярный аппарат вашего яичника, снижая АМГ, вот, она потенциально несет риски перфорации и распространения эндометриоза по всему животу, вот, так сказать, и она потенциально все равно будет вызывать уже определенные боли, увеличение спаечного процесса и перехода на ретроцерликальный эндометриоз. То есть большие кисты нужно оперировать обязательно. Двигаемся дальше. Уважаемый доктор, мне нужна консультация травматолога. Оказывает ваша клиника? Да, оказывает. Значит, Ньюта пишет. Вот, вы позвоните моей помощнице Ольге. 8-985-222-1087 985-222-1087 Помощница Ольга вот А у нас есть прекрасный доктор Самиленко Кандидат наук, ортопед Который оперирует и артроскопические открытые все операции Делает и консультирует И внутрисынованные инъекции делает ну, Владеет огромным количеством спектров Всевозможных методов лечения Она запишет вас к нему Самиленко Фамилия, все, но вам поможет, проблем тут никакой в данной ситуации нет. Какой размер сетки нужно использовать при фондапликации «Скруророфии»? Все зависит от типа грыжи, первый, второй тип, или, так сказать, выше. Все зависит от дефекта, все зависит от, так сказать, степени ушивания диафрагмы, насколько это удалось сделать, как бы, да. И здесь уже мы подбираем непосредственно вот конкретной ситуации. То есть это может быть условно 4 на 4 сантиметра, и может быть там 6 на 7 сантиметров, так сказать, сетчатый имплант. Все индивидуально каждому пациенту в зависимости от той, Задачи, которые мы решаем. У взрослых практически ничем не отличается. Но ну, я не детский хирург, я взрослый. Хотя занимался детской хирургией в студенческие годы и начинал как раз ходить, дежурить именно в детскую хирургию. И, так сказать, у меня такое ощущение, как в этом в тельце в маленьком, да, можно что-либо лапароскопически делать, но те люди, которые активно этим занимаются, то есть они прекрасно проводят оперативное вмешательство и тоже ювелирно работают. Поэтому и там, и там это можно делать. Дети просто чем хорошо, у них полностью отсутствует внутри жир, анатомия вся очень хорошо видна и сосудов, и нервов. К сожалению, у взрослых, так сказать, особенно с избыточным весом, очень много жировой ткани окружает пищевод, желудок, там селезенку, печеньки, кишки. Вот, естественно, что хирургу сложнее ориентироваться анатомически. Надо иметь достаточный опыт, чтобы в данной ситуации делать правильные оперативные вмешательства. Здравствуйте! Прошло пять месяцев. После операции рыжепищеводное отверстие диафрагмы, три дня назад глотала шланг, после чего у меня появилась престообразная боль в верхних отделах. Ну, это может какие-то спастические, так сказать, проявления в пищеводе. Я не думаю, что, конечно, там что-то повредили вам, потому что, по большому счету, через пять месяцев можно газоскопию сделать, но если есть какие-то сомнения, остается болевой синдром, вот, то, ну, во-первых, нужно сделать рентген пищевода и желудка с барием, вообще анатомию посмотреть да то есть, все ли там в порядке в этом плане, и вы и вы увидите, если какие-то изменения или нет. Да? Но второе, надо обязательно обратиться к врачу, хирургу, чтобы посмотрели живот, взяли, так сказать, анализы крови, может быть, и воспаление пожелудочной железы, в данной ситуации еще что-то. Вот, как бы обязательно надо, конечно, врачу показаться. А так рентген пищевода и желудка, по крайней мере, даст какую-то информацию. Помогает ли при эндометриозе Визана? Ну, я в начале уже нашего прямого эфира сегодня говорил о том, что. Гормональные средства только устраняют симптомы, да? и вот в данной ситуации, значит, гормоны как раз вот визана, она может снять болевой синдром, уменьшить, да, уменьшить клинические проявления в виде кровотечений маточных, но эндометриоз не лечит. То есть ваш ответ помогает, да, помогает, но не лечит, да, визану можно принимать год, полтора года, как бы, а эндометриоз никуда он не уйдет, все равно вам с этой проблемой нужно заниматься по на вязану вы пить не сможете, да, и очень много противопоказаний к ней и побочных эффектов, да, то есть для какого-то временного явления, то есть у вас сейчас нет времени, например, на оперативное вмешательство, возможности нет это сделать, можно, так сказать, прием вязаны, вот, но все равно надо для себя понимать о том, что наступит время, когда вам все равно с этим эндометриозом радикально нужно в данной ситуации заниматься. Добрый день, скажите, пожалуйста, можно ли оперировать женщину 84 года, у которой на месте стома образовалась грыжа, которая передавила отверстие? Да, можно оперировать, вот эти операции делаются, если есть... Клинические проявления грыжи, то, конечно, эту грыжу нужно устранять и делать. Если есть противопоказания к общей анестезии, потому что оптимально, конечно, делать общую анестезию, то в данной ситуации можно это сделать под перитуральной анестезией, то есть сделать укольчик в спину и выполнить оперативное вмешательство по коррекции грыжи, поставить туда сетчатый имплант. Выраженный гнойный воспалительный процесс органов малого таза с поражением петель тонкого и толстого кишечника, после онко шейки. Дальше вот и все это дарочка пишет, как бы больше ничего в данной ситуации нет. Вот. Ну, я гнойной хирургией не занимаюсь, вот, и я, конечно, конкретно совет вам дать не смогу, что в данной ситуации можно сделать. В любом случае, если такой гнойный воспалительный процесс есть, это стационарное лечение обязательно, вам надо обратиться к хирургам. Вот, как правило, это отделение гнойной хирургии или отделение онкологии, которое имеет опыт работы как раз с этими гнойными процессами на фоне онкологического заболевания, то есть на фоне онкологического заболевания шейки матки. 10 лет уже менопаузы, боли нет, но УЗИ сказали, что эндометрию что надо чистить, да? но это, скорее всего, не эндометриоз, вы напишали, написали эндометриоз, вот, это, видимо, наверное, проблема в эндометрии в полости матки. Если речь идет о полости матки, 10 лет у вас а, климакс, то в этой ситуации обязательно надо делать гистероскопию. Любое патологическое образование в полости матки, полипы, подозрения там на что угодно или какие-то клинические проявления в виде кровотечения или кровомазания из полости матки в мена паузе это стопроцентное, так сказать, показание для гистероскопии, для оперативного вмешательства, для удаления этой слизистой, исследования ее морфологически. То есть надо гистологию знать, потому что всегда мы подразумеваем, что может быть онкология. И лучше ее сразу выявить и провести оперативное вмешательство, чем иметь запущенный случай, проблему, вот, так сказать, вот как предыдущее письмо было, да, вот с гнойными, со всеми осложнениями на фоне деструкции уже органа, матки, вот, так сказать… Так, Николазамид уменьшает воспаление при эндометриозе или нет? Ну, Он может уменьшать, но опять же не лечит да, Чтобы у нас понимание было вот, сказать, Я всегда сторонник, что симптоматически понятно Мы можем какие-то лекарства принимать вот, Но в данной ситуации эндометриоз ничего не лечит Медикаментозно пока, к сожалению Вот что можно сделать с третьей косточкой на кисти? Ольга спрашивает. Значит, я уже говорил, что у нас травматолог прекрасно есть в клинике по фамилии Самиленко. Это я к Ольге обращаюсь. Вы можете написать моей помощнице Ольге или позвонить по телефону в осень. 985 22 1087. 985-222-1087. Помощница Ольга и она запишет Вас к Самиленко к ортопеду. И он, как раз так сказать, необходимо все в данной ситуации. Все, что нужно, вам сделает и проконсультирует вас. То же самое он делает и онлайн-консультации. Да, вы можете во время консультации показать ему свою руку, показать рентгеновские снимки, переслать так сказать, данные и по телефону, по видеосвязи поговорить с ним. У нас отдельно выделенный канал для этого в клинике есть. И он вас проконсультирует, если вы живете далеко, на расстоянии. Как раз, пользуясь случаем, я хочу отметить, что у нас все врачи проводят как раз онлайн-консультации. Вы можете получить мою онлайн-консультацию, терапию, онколога, ортопеда, сосудистого хирурга, пластического хирурга, да, так сказать, любого специалиста, который у нас в профиле есть, мы все консультации проводим онлайн, да, это очень удобно, вы высылаете все свои обследования, вот, так сказать, предварительно врач смотрит, потом соединяемся по видеосвязи, по специальному каналу и все по защищенному, да, вот, и так сказать, вы обсуждаете все проблемы. Какой шовчик использовать при фундаппликации? Ну, это вообще непонятный, некорректный в данной ситуации вопрос, вот, так сказать. И я думаю, что если вас что-то интересует, вы лучше, я так понимаю, что это врач. Во-первых, Во можете посмотреть мои видеофильмы по грыжи пищеводного отверстия. Диафрагм их огромное количество. Даже на этой неделе я два фильма фундапликацию и раз размещал чуть-чуть. Полистайте вот, сказать, мои посты, и вы увидите фильм, и увидите, какие там швы в данной ситуации в том или ином случае накладывают. Также у меня есть сайт пучковка.ру, такого голубенького синего цвета. Там есть огромное количество текстов по всем мазологическим входам которые я оперирую и занимаюсь, по хирургии, гинекологии, урологии, проктологии, онкологии, Вот с описанием проблем, то есть а, так сказать, как клинически проявляется эта болезнь, какие виды оперативного вмешательства существуют и какие виды оперативного вмешательства делаю я. И специально там есть разделы для врачей, так сказать, как раз более тонкие какие-то вещи, вплоть до инструментов, какие необходимо использовать во время оперативного вмешательства и сколько они стоят. Да, так сказать, вот эта вот вся информация есть, поэтому можете зайти и все аккуратно в данной ситуации почитать и посмотреть. Что-то будет непонятно, вы мне в личку напишите, я лично вам отвечу. А, «Я мучаюсь язвой желудка 12-перстной кишки уже 10 лет. Стеноз превратник». Посоветуйте, пожалуйста, можно ли сделать операцию? Да, если это субкомпенсированный и декомпенсированный стоноз, то в данной ситуации надо делать оперативное вмешательство, надо исследовать желудочную секрецию предварительно. Если она высокая, можно сделать селективно-проксимальную ваготомию, пересечь веточки нервов, которые отвечают за избыточное деление соляной кислоты, <coughs> вот, и наложить так называемый гастродуоденонстомоз, то есть обходной обходнойонстомоз, или выполнить пилоропластику непосредственно в этом месте. Если секреция снижена или отсутствует ахиллей, такое тоже бывает привязанной болезни, то в данной ситуации делается резекция желудка. По большому счету, я этим всем занимаюсь. Можете мне написать, сбросить все свои обследования. И я вам дам конкретный ответ. Значит, если есть паравариальная киста, нужно ее удалять или нет. Если паравариальная киста больших размеров 3-4 см, нужно обязательно ее убирать. Ну, сантиметра полтора можно за ней понаблюдать. Но у меня есть видеофильмы, опять же, в постах моих, да, где небольшие паровариальные кисты 2 см в диаметре перекручивались да, с образованием некроза и выраженного болевого синдрома с симптомами острого живота. И в этой ситуации нужно делать лапароскопию и их удалять. То есть нужно понимать о том, что могут возникать осложнения. Вот. А какое лечение вы назначаете после оперативного лечения по поводу эндометриоза? Если пациентке показано гормональное лечение, мы назначаем агонисты. Как правило, это диферилин на 3 или на 6 месяцев. Если гормональное лечение не показано, такое тоже может быть при лечении эндометриоза, то мы ничего не назначаем, никаких гормонов. Не 49, 2 месяца не было месячных, вот уже 6 дней льет, как из ветра. Что делать? Эндометриоз и многочисленные миомы матки. Значит, в данной ситуации вам надо делать обязательно гистероскопию, экстренную, да, то есть вам надо делать гистероскопию, осматривать полость, матки и делать выскапливание, РДВ. Вот убирать эту измененную слизистую, скорее всего, что она у вас большая измененная, делать гистологические исследования, эта манипуляция будет, с одной стороны, лечебной, да, то есть у вас сразу кровотечение прекратится, и, с другой стороны, оно будет диагностическим для исключения плохих всяких вещей в виде, так сказать, онкологии в полости матки. По результатам гистологии уже принимать решение, в какую сторону двигаться дальше, да, то есть если у вас множество миома есть аденомиоз, конечно, вас нужно, так сказать, оперировать, вот, да, мне писали, что нет связи по контакту. Посмотрите, появилась сейчас связь или нет. Давайте я вот прям жду от вас ответа. Вот я сейчас пролистал. Есть ли сейчас связь в контакте или нет связи? Посмотрите, напишите мне, а то мне два письма было, что связи нет, связи нет. А то я вам отвечаю, говорю. Я пока помашу ручкой всем в инстаграме. Все есть, отлично. Все, продолжаем дальше. Видим, что-то немножко заглючило. Так, опущение матки мочевого пузыря. Нужна операция, поможете? Лиди спрашивает. Конечно, помогу, я этим занимаюсь. Пришлите мне в личку на свое УЗИ. Органов малого таза, вот. а если есть осмотр гинеколога, это было бы очень хорошо. Вот осмотр гинеколога, ну, который пишет какие степени опущения. Я вам дам развернутый ответ вот, сказать, и помогу вам, прооперирую я все это малоинвазивно, лапароскопически делаю. Если живете где-то рядом с Москвой, приезжайте на очную консультацию. 8-985-222-1087, телефон Ольги, она запишет вас, приезжайте, я посмотрю, сделаем свое УЗИ, и все я вам сделаю. Так, у меня грыжа пищеводного отверстия, 4 сантиметра, пью, так сказать... Лекарства все равно ежедневно перед вечером и сном мы сжег. Что в данной ситуации посоветовать? Если медикаменты не помогают, вам надо сейчас обязательно сделать рентген и желудка с барем, если он у вас более-менее свежий, понятно, есть, есть грыжи, вот сказать, и сделать гастроскопию. Если есть изменения в пищеводе, хоть какого-то воспалительного или эрозивного характера, то в данной ситуации 100% надо делать оперативное вмешательство, лапароскопия, коррекция этой грыжи и формирование такой физиологической фундапликации по толпу на 270 градусов, которую я делаю, так сказать, которая будет препятствовать патологическим рефлюксам и желудка в пищевод. Это мой совет в данной ситуации. Но опять мне надо вас посмотреть, да, и, по крайней мере, посмотреть ваши документы. Поэтому делайте гастроскопию, рентген, присылайте мне свои результаты, я вам дам развернутый ответ, что в данной ситуации нужно делать. Несостоятельность кардии желудка. Что можно сделать? А, а, а, возможно ли влияние грудного остеохондроза, лечение ПЖКТ сентября? Вот. Как правило, от остеохондроза, конечно, и жуги не возникает, и недостаточности кардии не возникает. Вот. Здесь нужно обязательно сделать рентген, пищевода и желудка с барьем. Нужно сделать гастроскопию, и если нет на рентгене данных за грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, то в этой ситуации нужно обязательно сделать суточную пашметрию и манометрию пищевода, которая растает все на свои места по поводу перистальтики пищевода и патологических рефлюксов, есть они или нет. Вот. И можно будет в данной ситуации двигаться дальше, присылайте мне все эти результаты, я вам дам совет, что нужно так сказать, делать. Садык пишет, «Здравствуйте, как попасть вам на учебу? Пришлите мне в личку свои данные, где вы работаете, вот, свой телефон обратный, да, свяжемся с вами и обсудим, какой вид обучения вы хотели бы в данной ситуации получить». Если кисту не удалять, что будет? да? Я уже говорил о том, что так сказать, киста в яичнике, если идет речь об этом, всегда есть риски образования рака. Если киста функциональная, она сама пройдет, для этого надо сделать 2-3 раза УЗИ на 5-7 день цикла. И мы посмотрим в динамике, если киста уменьшается или ушла, да, то она носит функциональный характер, ничего с ней не надо делать. Если она остается, если ее стенки плотные, дисперсная какая-то, есть взвесь или, не дай бог, есть какие-то популярные разрастания там, с локусами кровотока непосредственно в этих популярных разрастаниях, которые есть в полости матки, то у этой ситуации это стопроцентное показание для лапароскопии кисту, это нужно в данной ситуации удалять. Так, двигаемся дальше. Значит, про пара в реальную кисту отвечали? Да, отвечал. Вот не было связи, да, Паровариальная киста, если она полтора сантиметра в диаметре, примерно можно за ней наблюдать и смотреть, если 3-4 сантиметра, ее надо обязательно в данной ситуации удалять. Всегда нужно понимать, даже маленькие кисты паровариальные могут иметь ножку длинную, они могут перекручиваться с образованием некроза и острого живота. Подобные фильмы у меня были тоже выложены, вот, так сказать, и а, вы можете видеть, как это неприятно выглядит, поэтому, по большому счету, при при больших текистах нужно делать обязательно, при маленьких можно понаблюдать. Можно ли вылечить дискинезию желчеводящих путей без операций? Ну, Во-первых, операции при дискинезии желчеводящих путей не делается чтобы нужно было понимать, да, так сказать, и никакая операция в данной ситуации не поможет. Это надо лечиться с гастроэнтерологом и настойчиво проводить лечение, которое облегчает вашу ситуацию, вот, так сказать, и в случае, естественно, выздоровления в данной ситуации есть. Но процесс этот такой хронический, и с ним нужно заниматься обязательно. Так, двигаемся дальше. Рак пищевода, кардиоцикальный рак, проводите операции или нет? Нет. Подобное оперативное вмешательство при раке пищевода я не провожу. Так, значит, аденомиоз как-то лечится или только удаление матки? В данной ситуации, если мы говорим об аденомиозе, выраженном с клинической Картиной. Он может быть двух видов. Да? Он может быть узловой, то есть есть в матке узлы эндометриоза, внутренний эндометриоза, может быть диффузным. То есть эти очишки такие разбросаны между мышечными клетками по всей матке. Если аденомиоз диффузный, то в этой ситуации можно попробовать поставить гормональную спираль Мирена. То есть она очень хорошо в данной ситуации помогает. Если он узловой, то Мирена не поможет. Нужно делать оперативное вмешательство. Можно начать с удаления узлов и сохранения матки. Если вас эта ситуация достала уже, то есть вы долго лечитесь, и Мирен уставили, и ничего не помогает, или она выпадает, то, конечно, в данной ситуации лучше удалить тело. Матки и избавиться от этой, так сказать, жуткой проблемы, которая связана и с кровотечением, и с ними изболевым синдром. Если только вы не планируете беременеть и рожать. Да, то есть надо все индивидуально в данной ситуации решается. Можете выслать мне письмо с описанием своей проблемы, с описанием УЗИ, может быть, МРТ у вас есть. И далее будем двигаться в сторону помощи вам. В анамнезе три полостные операции в области малого таза. По УЗИ МРТ сироза цели 5 на 6 сантиметров. Никак не беспокоит, нужно переуйти или нет. Если да, то зачем. Значит, в данной ситуации, если жалоб нет, можно за это как бы вещами... Понаблюдать Сироза цели – это скопление жидкости между спайками. То есть это говорит о том, что 100% есть паечный процесс в этой зоне у вас. Вот. Если у вас нет бесплодия, вы не планируете беременеть и рожать, то ничего по большому счету не надо делать. Но в динамике УЗИ нужно делать. Если эта сироза цели будет увеличиваться вот. в размерах, да, то, конечно, надо делать оперативное вмешательство, рассекать спайки, удалять эту жидкость, вот, так сказать, потому что она будет копиться. Именно брюшина в этой зоне выделяет жидкость. Жидкость у нас идет по всему животу вверх до диафрагмы В диафрагме, так сказать, люки специально есть, она всасывается Попадает в грудной лимфатический проток и уже в дальнейшем вену То есть всегда у нас в животе есть жидкость, которая циркулирует И если есть спайки, которые блокируют вот этот ход жидкости да, То она может такими мешками между этими спайками скапливаться В виде как раз сироза цели, это вот то, что есть Поэтому если есть клиническая картина в виде болевого синдрома, температуры или спаечной кишечной непроходимости, нам делать операцию. Если есть клиническая картина в виде бесплодия, надо делать операцию. Если ничего этого нет, то при размере 5-6 см можно в данной ситуации посмотреть и подождать. Так, если болит сердце, но на обследованиях ничего не сказали, я не знаю, о чем это, это речь идет, о грыже, наверное, пищеводного одно отверстие диафрагмы, да? вам надо комплексное обследование провести, можете приехать к нам а, в клинику. Дениска пишет в данной ситуации, да? значит, надо сделать одновременно и холтер-монитор сердца, и, а, так сказать, повесить монитор суточной пашметрии, посмотреть, есть ли зависимость рефлюксов из желудка в пищевод и ваших клинических проявлений со стороны сердца. Если эта зависимость есть, то 100% надо с вами хирургически заниматься, и эти рефлюксы, Устранять надо делать фондупликацию. Если этой зависимости нет, то это два независимых процесса. Сердце болит по-своему. Вот, как бы рефлюксная болезнь, так называемая ГРП, да, это своя как бы, тема. Да, поэтому надо просто детально и правильно вас обследовать. Атипическая сложная гиперплазия, эндометрия. После лечения... Возможно беременность или нет. Беременность возможно, но у нас по большому счету занимается Институт Герцена такими проблемами, да, так сказать, атипическими гиперплазиями и раками ранней стадии в полости матки и беременностью в дальнейшем, потому что на самом деле это очень сложное лечение, постоянный контроль гистероскопией через каждые три месяца, биопсии через каждые три месяца, потому что в любой момент может возникнуть рак эндометрия. Поэтому обычные онкологии и клинические учреждения не берутся за этих пациенток И мы, так сказать, не занимаемся это оперативным лечением, потому что это очень получается дорого для пациента, бесконечные такие контроли. Поэтому я думаю, что вам надо обратиться в Институт Герцена онкологический, да, так сказать, отделение онкогинекологии и попытаться там контакт наладить и понять в данной ситуации, как вам вести себя дальше, если вы жестко планируете беременности, да, но при этом, так сказать, у вас есть такой диагноз, как атипическая гиперплазия. Так, я смотрю, что-то у нас связь плавает периодически по этой самой, по контакту. Ну, кто не услышал ответ, вот у меня есть предложение, то что я сохраню эфир в данной ситуации, да, вы всегда его можете посмотреть, то есть он будет в записи, он будет записан. Вот, и вы можете его вернуться. Буквально мы сейчас эфир через там, 15 минут закончим. Вот, и он мгновенно будет сохранен. Поэтому можете всегда зайти, посмотреть. Вот, если вдруг ВКонтакте запись плавала, да, то можете в данной ситуации, сказать, в Инстаграм зайти, посмотреть он и там, и там будет в записи. Вот, и сказать, все можно будет сделать. А, так. Если киста 30 мм, нужна ли срочная операция? Да? ну Наверное, речь идет это про паравреальную кисту, которую мы с вами говорили. Да? То есть, конечно, в данной ситуации нужно делать оперативное вмешательство, кисту стоит удалять. Дрешение. В 2014 году была операция на яичниках, эндометриозные кисты с двух сторон. Принимая он наблюдался у гинеколога, какие анализы нужно давать, чтобы контролировать ситуацию. В данной ситуации вам нужно только делать УЗИ. Вот, и смотреть, вырастут или нет кисты эти вновь, есть или нет проявления эндометриоза. И все будет понятно и ясно. Так, у меня закончились вопросы ВКонтакте. Переходим опять на Инстаграм. Э, Возвращаемся сюда. Часть вопросов я вначале здесь ответил. Вот, здесь много тоже присоединилось к нам людей. Я не знаю, как здесь было со связи. То есть это только плавал э, ВКонтакте или это и здесь. Вот, все, я дошел до тех вопросов, которые у нас были, вот, и начинаю тоже машу ручком к людям, которые ко мне присоединились, нахожу вопросы, которые еще не было. А, полтора месяца тому назад было кесарево сечении. до сих пор болит, калит и ноет, это норма или нет? Да, может, это может продолжаться 3-4 месяца. Вот, естественно, что ну, нужно, может быть, сходить к доктору своему, да, и, так сказать, проконсультироваться, сделать УЗИ брюшной стенки, чтобы посмотрели вас внутрь, что там может быть. Эндометриоз яичников, 38 лет, двое детей, как скоро можно попасть к вам на операцию? Попасть на операцию ко мне можно через неделю, да, вы можете сейчас мне написать, это Марина пишет мне, вот, вы можете сейчас мне написать в личку сбросить свое УЗИ, вот, описать жалобы, напомнить об этой проблеме, вот, это самое, что мы общались в прямом эфире, я вам дам развернутый ответ. И в зависимости от вашего цикла месячного, оперировать оптимально с первого сухого дня по 20-21 по день. Вот, можем выбрать с вами дату оперативного вмешательства, я вам не откладывая, так сказать, сделаю это операция все подкоррегирует. Можно ли стабилизировать эндометрию, если соблюдать диету и похудеть? Ну, вначале надо разобраться с ним и исключить онкологию. Вот, а дальше, конечно, то есть избыточный вес, это избыточное отложение эстрогенов а, в этом самом, в жировой ткани. И это избыточное количество эстрогенов стимулирует, а, так сказать, рост эндометрия. Поэтому люди с избыточным весом, они всегда находятся в группе риска по раку эндометра. Естественно, если у вас есть такая проблема, если есть такая опасность, то лучше вес сбросить. И это всегда будет позитивно для вашей гинекологической сферы. То есть нормализует определенные проблемы. Так, двигаемся дальше. Что тут у нас? Если дермоидная киста небольшая, полтора сантиметра, нужно убирать или можно ее наблюдать. Дермоидную кисту надо обязательно оперировать, даже полтора сантиметра это... Сказать, киста, которую нужно убирать, потому что термоидная киста сама по себе это риски образования рака яичника. Да? Здесь никакой нет срочности, что это надо делать немедленно, но так сказать, я бы в долгий ящик в любом случае не откладывал в течение каких-то месяцев, нескольких нужно сделать оперативное вмешательство, я бы его убрал. То есть аккуратно яичник, разрезик делается, киста оттуда извлекается, полностью сохраняется ткань яичника и делается это через три маленьких прокола по 5 мм. Поэтому лучше это сделать. Сколько дней после операции нужно находиться у вас? Смотря по, какому, по какой проблеме делается оперативное вмешательство. Да? То есть это может быть от 1 до 5 дней, в зависимости от того оперативного вмешательства, которое мы делаем вида. Если мы делаем большие операции на кишке с анастомозами, вот так сказать и прочее То это как правило 5 дней там, Если это небольшие оперативное вмешательства На яичниках, на матке, на желчном пузыре Или это грыжи То как правило 1-2-3 дня Пациенты проводят в клинике Но как правило 100% из них Встают и ходят уже на следующий день Активно себя ведут То здесь как раз очень Хорошо. Добрый день. После лапароскопии смогу носить пирсинг на бубке? Конечно, сможете. Я всегда называю, я даже делаю так называемый пирсинг, сохраняющий хирургию. То есть делаю разрезик, так сказать, для ведения оптики как раз под этими прокольчиками, чтобы и пирсинг закрывал, да, этот разрез, его вообще не будет в данной ситуации видно. Поэтому не волнуйтесь в данной ситуации, если просто будете оперироваться не у меня а где-то еще, укажите на это врачу, вот, так сказать, детально, перед тем, как лечь на операцию, прорисуйте то место разреза, так сказать, где нужно делать, ну, примерно треть пациенток у меня идет с этой проблемой, и мы всегда всем сохраняем, и в дальнейшем они могут... Носить свое любимое украшение, так сказать, никаких проблем здесь в данной ситуации нет. Если после лечения простой гиперплазии снова будет повторяться утолщение эндометрия, так как возраст возрасте на паузу, нет постоянных месячных, нужно каждый раз выскабливать или нет. В данной ситуации что нужно сделать? Нужно сделать выскабливание, определиться с гистологией, что там нет никакой проблемы, нет рака, и если э, действительно риски гиперплазии есть, или она возникла второй раз, и тем более, если это вдруг в течение одного года, то надо сделать повторное и еще раз исследовать гистологию, и в случае доброкачественного заболевания лучше поставить гормональную спираль Мирена, чтобы больше этого разрастания эндометрия не было. То есть гормональная спираль Мирена в данной ситуации будет очень хорошо на это все влиять. Она стоит 5 лет, вот как раз перемена пауза закончится у вас, и дальше вы эту гормональную спираль уберете, матка, будет при вас, вот, и, и гиперплазии не будет, потому что гиперплазия это риски рака, и ни в коем случае не надо и делать огромное количество выскаблений, и в то же время оставлять этот увеличенный эндометрий тоже опасно, потому что рак может развиться в нем. При эндометриозе какие гормональные препараты принимать? Но ну, мы уже во время сегодняшнего прямого эфира много раз на эту тему говорили, гормональные препараты не лечат эндометриоз, Поэтому как бы, вы можете принимать много чего, вот это может уменьшать симптомы, клинические проявления, кровотечение из полости матки, болевой синдром, но эндометриоз это не вылечивает. Так что такие дела. Двигаемся с вами дальше, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Вот. У меня, к сожалению, видите, зависает по трансляции, я так понимаю, ВКонтакте, не знаю почему, видимо, это с Контактом самим связано, вот. в Инстаграме идет хорошо, поэтому я еще раз говорю о том, что я сохраню прямой эфир обязательно, да? вот. и вы можете его спокойно потом посмотреть. Так что все будет хорошо. Вдруг не будет ВКонтакте, перейдите в Инстаграм, через ВПМ можно будет подключиться и все сделать. Видимо, какая-то сегодня проблема. Так, в возрасте премиона паузы, утолщение эндометрия является это физиологически обязательно? Это, это, это я вам все ответил. Так, здравствуйте, рецидив. После фундапликации по низну паразвокеальная грыжа 4-4,5 см. В любом случае ставится сетчатый имплант или нет? Нет, не в любом случае. И вот в данной ситуации нужно смотреть, какое состояние ткани диафрагмы у вас перед тем, как делать пластику. То есть делается рефундапликация, то есть обязательно эта зона выделяется, грыжа ликвидируется, посмотреть состоятельно манжета в данной ситуации или нет, ушивается дефект в диафрагме, и нужно посмотреть, какие ткани там. Если ткани слабые, то по верху как раз ушитого дефекта ставятся сетчатые импланты. Если так сказать, ткани хорошие, то, как правило, ушивания достаточно, и развитие риска рецидива составляет ну, не более 50%. Потом 5-10%. Пришлите мне все свои данные, вот я вам дам развернутый ответ. Хотите, я вам сделаю это оперативное вмешательство и помогу. Так, двигаемся дальше. Спасибо большое за эфир, рада встрече, очень соскучились по вам. Я тоже самое. Поэтому общаемся с вами. Обнаружили несколько миом небольших размеров. Полип под знаком вопроса. Врач назначил им После и советуют мне удалить матку. Скажите, пожалуйста, что делать. Но ну, вам прежде всего на первом этапе надо сделать гистроскопию. Вот. Надо удалить этот полип из полости матки, исследовать его гистологически на основании этого. При... Решение. Если полип будет доброкачественный, то мы можем без проблем матку сохранить и убрать миомы. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, я это сделаю. Если не дай бог там проблемы, вот, то понятно, что в этой ситуации нужно будет матку удалять. Я имею в виду, если вдруг там окажется онкология. Если онкологии нет, то вперед, мы все вам сделаем. Спасибо, у вас буду оперироваться в понедельник, консультации. Прекрасно, что вы уже записались, видите, во время прямого эфира так. Можно ли прижечь эрозии в желудке? Нет, эрозии в желудке не прижигаются. Они прекрасно лечатся, как правило, для этого нужно всего 7-10 дней. Поэтому с гастроэнтерологом назначайте правильное лечение, контрольную гастроскопию, и все, заживет, не волнуйтесь. Через сколько можно заниматься спортом после операции на грыжу пищевода или уже никогда нельзя? Значит, спортом можно заниматься через примерно 2,5-3-3,5 месяца. Я всегда рекомендую исключить упражнения, которые связаны с повышением внутри брюшного давления. Не делать упражнений со штангой, не приседать со штангой и напрямую не закачивать пресс. Все остальное вы можете делать. Гимнастику, бег, плавание, велосипеды, всевозможные легкие силовые нагрузки. Все это можно делать. Но тяжелые силовые нагрузки лучше не делать. Это всегда вызывает риск образования так сказать, грыжи вновь эндометриоз и паравариальная киста три с Какие нужны документы для оперирования у меня. Значит, вы мне вышлите сюда в личку в Инстаграм или на мой личный электронный адрес пучков.кв.собакам.мейл.ру Вот, это самое, все свои данные. То есть, вышлите УЗИ, может быть, есть МРТ, опишите проблему, я вам дам развернутый ответ и дам список анализов вышлю, которые нужно в данной ситуации для вашей конкретной, чтобы приехать на оперативное вмешательство. Согласуем с вами дату приезда, вы приедете, все, мы сделаем, проблем тут никаких нет. Эндометриоз хищника 2 мм, визана не помогает, еще не рожала, планирую, какие лечения есть. В данной ситуации оптимально сделать лапароскопию, скорее всего, что это не этот очаг, вызывает у вас болевой синдром. Есть еще другой наружный эндометриоз, надо делать ревизию этого эндометриоза, вот, и, так сказать, избавлять вас от этой болезни. Просто сделайте лапароскопию в хорошем месте, вот, сказать, чтобы грамотный доктор вам все это провел. Можно ли ставить Мирену, если три года назад была конизация шейки матки по поводу инсита рака шейки? Можно ставить, и как правило, она наоборот, так сказать, способствует уменьшению гиперплазии эндометрии в цервикальном канала, снижает риски образования онкологии в полости матки. Поэтому можете поставить без всяких проблем. Так, дальше. Диастаз прямых мышц живота. Срочно ли надо поняла. Поняла. Тя, тя, тя, тя, тяжести и диастаз разошелся, да? а, Операцию надо делать. Вот срочности тут никакой в данной ситуации нет. Вы можете прислать мне УЗИ брюшной стенки. Вам надо сделать УЗИ брюшной стенки, не брюшной. Полости, да, именно брюшной стенки, посмотреть степень диастаза, как эти мышцы разошлись, есть или нет побочной грыжи и прислать мне фото своего живота в надутом и в расслабленном состоянии, так сказать, в боковой и а, а, в прямой проекции. Я вам дам развернутый ответ, что в данной ситуации можно сделать, спокойно выберите время, я вам лапароскопически через три проколы, которые располагаются в зоне бикини, то есть они будут... Косметически очень хорошо выглядеть, ликвидирую вам диастаз, у вас хороший будет животик, никаких разрезов на животе не будет. Я этим занимаюсь и все вам сделаю. Как вам можно записаться на прием? На прием ко мне можно записаться позвонить моей помощнице Ольге 8-985-222-1087. 8-985-222-1087. Или сюда мне пишите в личку, но лучше, конечно, звонить по телефону, чтобы она знает всю сетку записи, и я в ближайшее время смогу вас принять и оказать вам необходимую помощь. Так, двигаемся дальше. Вот. Тоже у нас в Инстаграме вопросы все закончились. Посмотрим, что у нас в ВКонтакте добавилось. К сожалению, связь плавает, я понимаю. Вот Не знаю, сейчас есть связь или нет. Вот сейчас есть, есть, есть, есть. Видите? Ну вот что-то, видимо, с контактом с самой сетью, потому что в Инстаграме все хорошо. А, двигаемся дальше. Посмотрим, посмотрим. Что у нас тут дополнительно добавилось из вопросов? Константин Викторович, чем опасны повторные выскабли? сколько раз эта операция возможна максимально? Вот, ну э, такого нет понятия максимального возможного, да? У меня есть же женщины были, которые там пять, шесть, семь раз выскабливали, 8 раз были в жизни, да. Есть женщины, которые там восемь-десять раз аборты делали. По большому счету, если аборты мы говорим, то ничего там хорошего нет, да, сказать, это прямой путь к развитию эндометриоза, спаек и прочих всех этих дел. Если речь идет о сказать, полипах эндометрии или гиперплазии эндометрии, то опять же ничего хорошего нет, потому что выскабливания они убирают симптоматику. То есть мы убрали эту слизистую, исследовали гистологию, что на настоящий момент нет никакого рака, да, но не факт, что он через три месяца не разовьется, потому что опять развивается гиперплазия. Поэтому вы сделали, как я уже говорил, один раз выскабленный. если у вас есть повторный или там третий раз выскабленный, то лучше ставить гормональную спираль Мирен, чтобы этой гиперплазии больше не было, чтобы она не развивалась. Ее надо лечить, не просто выскабливать. Выскабливание не лечит, оставляя, останавливает кровотечение и получаем гистологические исследования. а дальше все. Можно ли гистероскопически удалить интерстициальные узлы размерами 1,5-3 см? Нет, нельзя удалить. Гистероскопически удаляются только узлы, которые располагаются субмукозно подслизисто, То есть они выбухают в полость матки не меньше, чем на 50%. Не меньше, чем на 50% да? То есть в этой ситуации так сказать, нужно делать лапароскопию и удалять их лапароскопически, а не гистероскопически. Добрый день, доктор. Киста в печени 1 см и в почке 2 см. Нужно удалять или нет? Надо посмотреть, нет ли там онкологических клеток. Для этого делается МСКТ почек и печени с контрастом. Если стенки кисты контраст не копит, то ничего не надо делать. Киста размером 1 см и 2 вот, см. Она очень в данной ситуации маленькая. Да? Можно за ней только наблюдать. Так, вопросы у нас в ВКонтакте закончились. Смотрим, что у нас в Инстаграме. Вот, еще люди присоединились. Напоминаю всем, что я обязательно прямой эфир сохраню. Вот и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Вот э, э, это самое Михрубон мне звонит на мой вопрос, где можно получить ответ. Напишите мне сейчас, потому что я уже заканчиваю прямой эфир. Речь идет к Михрубону. Речь идет. Да, напишите сейчас вопросы, я вам сейчас отвечу здесь. Вот, Я рад, что мы с вами очень хорошо поработали, вот, полный час беспрерывного ответа на вопросы, вот, мы, так сказать, видимо соскучились все, все вместе. Я еще раз напоминаю, что я работаю в Швейцарской университетской клинике, город Москва. Пучков Константин Викторович, профессор, вы можете всегда ко мне обратиться, написав мне в личку, в контакт, или в телеграм, или, так сказать, в ВК, вот, или в инстаграм, или мне, так сказать, написать на мой личный электронный адрес, электронный, Пучков, КВ, собака, mail.ru, Пучков, КВ, собака, описать свою проблему, прикрепить данные обследования, Прошу только всегда четко делать фотографии, вот обязательно, да, потому что порой присылаете тексты, которые невозможно прочитать, я вынужден, так сказать, обратно высылать вам, поэтому берегите мои глаза, они и так у меня устают, берегите мое время, четко абсолютно фотографируйте, отсылайте, я обязательно вам в данной ситуации дам ответы. При гемангиоме печени 7 мм нужно ли соблюдать диету или нет? Нет, никакой диеты соблюдать в данной ситуации не надо. Это сосудистая доброкачественная опухоль гемангиома, которая, так сказать, редко перерождается в рак, практически никогда не перерождается и крайне медленно растет. Да? Что, появился у нас вопрос или нет? Нет, микробон не стал мне здесь писать. Напишите мне в личку, вот, и я вам дам ответ. Ну что? Заканчиваем наш прямой эфир. Благодарю вас всех за внимание, за терпение, что мы опять в воскресенье, так сказать, в середине дня отвлеклись. Но я думаю, что мы с пользой поработали. В свою очередь я хочу пожелать всем хороших выходных, обязательно здоровья и счастья. Воздух сейчас хороший, погода хорошая. Выходите, двигайтесь, гуляйте, спортом занимайтесь. Я сегодня свои 15 километров прошел уже. Желаю вам всем. Вот завтра полноценный рабочий опер-день. Так, так сказать, двигаемся вперед. Вот. Те, кто вопросы какие-то не успел, ответы получить, пишите мне в личку и обязательно вам отвечу. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч. Благодарю за прямой эфир.